Приветствую вас! Сегодня покажем вам обзорное видео на коттедж Елки Хаус, который находится в поселке Правдина Ленинградской области. А это видео снял для вас мой друг Равиль. На первом этаже, кроме просторной гостиной, есть небольшая спальная комната. А кроме того, еще и продуманный санузел. Все, что для удобства на есть буллер, горячая вода, туалет. Все, даже окошечко есть. Спасибо, Лидия. Тут все как у нас в шаре. Тут все, ваше много и классные ели такие. Добраза. Вот такой домик я и хотел прекрасное. Вот, конечно, небольшое местечко Может, по-другому надо было это сделать? Несмотря на свою компактность, домик весьма классный и уютный Спасибо Равилю за видео Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал И ждем вас снова